Thank you. Здравствуйте, друзья, друзья. Здравствуйте, родные. Мы увидели это прекрасное место, этот прекрасный водопад и не смогли не сделать видео здесь. По-моему, просто великолепно. Думаем, что вы насладитесь и видом, и звуком водопада. Надеемся, нас тоже будет хорошо слышно. И сегодня хотели совсем немного рассказать о том, какие различные духовные практики есть, присутствуют на пути родной души. Почему возникает вопрос? В нашем чате это закрытый чат, мы несколько раз об этом говорили. Закрытый чат для тех, кто идет путем родных душ. В нашем чате возникают периодически такие вопросы. К нам тоже в том числе и адресуются вопросы, как вы относитесь к системе карты Таро, как вы относитесь к астрологии, как вы относитесь к тем или иным духовным направлениям и как это а, состыкуется, каким образом это коррелирует с путем родных душ, какие духовные практики делать для того, чтобы успешно пройти внутреннее очищение, для того, чтобы а, успешно пройти трансформацию, ну и так далее. А, вопросы, касаемые различных духовных практик. Вот сегодня совсем коротко мы хотим об этом вам рассказать. Ну, во-первых, нужно с самого начала сказать, что, естественно, Каждый может практиковать э, и использовать те или иные знания, любые практики, которые ему нравятся, которые ему созвучны, которые с ним коррелируют. Мы со своей стороны хотим сказать, что для нас э, пусть родных душ, и для нас э, РД-поток, поток энергии родных душ, он самый близкий, самый родной. А для меня лично он вообще практически единственный, которые я использую в своей практике, да. в своей духовной практике, которые мы используем на своем пути. Об этом чуть-чуть подробнее расскажем. Ну, начну издалека. Собственно, откуда появился, появился этот термин РД-поток. Этот термин мы ввели в 2019 году, когда возник вопрос, ну, собственно говоря, он появился сам собой. Этот вопрос, что же это за энергия, которая, ну вот ни на что она не похожа, это энергия, которая объединяет, объединяет и близнецовые половинки, объединяет и родственных душ, и даже эту энергию чувствуют и кармические партнеры, только они чувствуют ее несколько иначе. Мы сегодня не будем говорить, вдаваться во все подробности, каким образом отличается, каким образом точнее воспринимают РД-поток близнецовые половинки, родственные души и кармические партнеры. А говорим только, что воспринимают они его по-разному. Но тем не менее, вот в частности, моя личная практика как консультанта, уже многолетняя, с 2012 года я, Провожу консультации, мы с Шанти проводим индивидуальные сеансы, проводим а, групповые ретриты, интенсивы. То есть довольно большой опыт, 9 лет уже скоро этому опыту в октябре 2021 года будет. Так вот, на основании этого многолетнего опыта я могу сказать, что действительно РД-поток – это совершенно особенный поток энергии. Совершенно особенный поток он отличается от всех других, он отличается от потоков, которые даже похожи на него. Допустим, поток тантры, поток суфизма, мистического направления в мусульманстве, суфизм, кто знаком с этим, вот там тоже присутствует похожий поток. Если вы, допустим, читали поэтов суфиев и чувствовали тот поток энергии, который они передают в своей поэзии, то вы могли найти созвучие, с тем, о чем они говорили, как они это описывали, созвучие с РД-потоком. Тем не менее, РД-поток, он действительно особенный, он отличается. Пересказать его словами невозможно. Это то же самое, что описывать словами вкус яблока. Ну вот мы говорим, вот он сладкий, или он кисленький, или он еще какой-то там вяжущий. Но это ничего не дает. Поэтому словами описывать мы этот поток не будем, а просто скажем, что те, кто его испытывал, испытывал на себе этот РД-поток, они прекрасно понимают, о чем речь. Это поток единства мужской и женской энергии. Это поток, который вы чувствуете, когда встречаете свою родную душу, и вы чувствуете необычайное духовное роство. хотя этого человека вы видите впервые, скорее всего. Вы чувствуете, что вас очень сильно притягивает к этому человеку, но чаще всего это не имеет отношения к сексуальному притяжению. Это не имеет отношения к каким-то еще вот общеизвестным отношениям между родными, между мужчинами, между мужчиной и женщиной. Когда, допустим, вы ищете себе партнера по браку и присматриваетесь, ну, насколько вам этот человек подходит, насколько он вас понимает, вот взаимопонимание какое-то ищете, или наоборот, сексуальные притяжения, вот эта страсть и так далее. Все это другое. РД-поток – это поток, который объединяет ваши души. Это то, что вы чувствуете на уровне сердца. Это то, что вы чувствуете у себя в РД-центре. Это чуть ниже сердца, вот здесь я показываю. Это а, тот поток энергии, который не только вас притягивает, не только вас объединяет. Но этот поток энергии потом, а, чуть позже, после этого опознавания, начинает ваша, вас очищать, трансформировать. Он начинает вызывать у вас определенные боли, в том числе физические боли. Это боли очищения и трансформации. И это тот поток, который приводит вас к преображению. Вот это я хочу подчеркнуть. Этот поток, РД-поток, способен привести вас к познанию Бога, способен привести вас к познанию, к слиянию с Абсолютом. К этим высочайшим состояниям, которые в различных духовных практиках описываются и называются по-разному, способен вас привести РД-поток, поток единства мужской и женской энергии. Еще раз оговорюсь, чтобы быть правильно понятым, мы не будем в этом видео вдаваться в детали. Мы не будем рассматривать все до мелочей, потому что на самом деле это займет очень много времени, и это интересно не всем. Это может быть интересно на живых ретритах, на живых интенсивах. Там мы можем, отвечая на различные вопросы, вдаваться в детали, как это работает, каким образом вот это происходит в РД-потоке и так далее. Задача данного видео – показать то, что РД-поток способен, имеет в себе колоссальный потенциал провести вас до самых вершин духа, до сияющих вершин познания Абсолюта, познания Бога. РД-поток способен соединить вас, если вы Близнецовой половинки, он вас соединяет, вы чувствуете это единство не только на духовном плане, но вы можете это чувствовать единство и на повседневном плане. РД-поток проводит вас через внутреннее очищение, он помогает вам очищаться. РД-поток колоссальным образом, с моей точки зрения, просто несравненным образом, трансформирует вас. Пройти трансформацию настолько быстро и настолько радикально, как в РД-потоке, это еще нужно поискать другие направления, в которых это возможно. То есть я хочу сказать о том, что весь путь родных душ вы совершенно спокойно, можно так сказать, можете пройти в РД-потоке, начиная от встречи с родной душой и заканчивая самыми большими высотами познания Бога. Все это происходит в РД-потоке. Очень многие люди на пути родных душ часто уходят как бы немного в сторону. Они ищут подмогу в других направлениях, в других потоках. Ведь что есть поток энергии, это тот поток энергии, который для вас является ведущим, родным. Вот, например, мы с Андреем очень четко ощущаем, что поток родных душ ⁇ это наш центральный поток. И отклоняясь чуть-чуть в сторону, мы уже не в своем потоке. А когда наступает тяжелый период внутреннего очищения, я сама была в этом периоде, я сама взывала к высшим силам, не зная, как мне это пройти, потому что у меня было очень сложное внутреннее очищение. Невероятно сложное. Не у каждого такое проходит внутреннее очищение. И я тоже искала в каких-то других направлениях ответы на вопросы. Ну как мне это пройти? Какие-то техники? И тогда мне помог очень поток православия, поток христианства. Потому что я читала христианские молитвы. Нигде, ни в индуистских мантрах я не нашла такой поддержки для своей души, как вот тогда в христианских молитвах. А, это была моя молитвенная практика, о которой я тоже много раз уже рассказывала. И только это мне помогло, но когда я это проходила, я четко знала, что христианский поток – это не мой поток родной. Просто он мне сейчас очень помогает, и Андрей мне всегда говорил, что ты сейчас, после того, как он тебе помог, ты должна что-то отдать христианскому Грегору. То есть ты взяла эту помощь от этого эгрегора, и по закону энергии ты должна что-то туда и отдать. И я соглашалась с этим абсолютно. Он мне еще предупреждал, что ты можешь уйти в этот поток. Очень легко сдвигается человек в разные потоки. Он даже часто не замечает, как его из одного потока перетянуло в другой. Я дала то, что я была должна этому эгрегору, я помогала другим людям через молитвенную практику. Я буквально писала целый час в сообщении, какие молитвы нужно читать, как правильно делать. И какие-то из этих людей пришли в христианство. И теперь они до сих пор находятся там, и им там очень хорошо. И этот человек, вот, например, конкретная женщина, она меня всегда благодарит за то, что она туда пришла, и ее проблемы решились. То есть я как бы отплатила этому эгрегору, Я отдала ему свою благодарность, свою дань. И то же самое я наблюдаю у людей, которые, ну, вот у наших знакомых, родных, которые идут путем родных душ. Очень хочется зацепиться за какую-то волшебную практику, как волшебную палочку, которая прекратит в раз все твои боли, все твои страдания. И ты выйдешь из этого внутреннего очищения обновленным и пойдешь дальше по своему родному пути, по РД, по РД пути. Но к сожалению так не бывает тоже есть такой пример одна женщина девушка прибегала к разным вариантам очищения дополнительным услугам так сказать со стороны до да, работы с энергией э, в рд потоки когда у нее шло очень сильное внутреннее очищение итог такой что внутреннее очищение так и не завершилось, боль до сих пор присутствует как только идет энергия рд потока включается боль и это говорит о том что она просто в этот но ну, она не прошла Внутреннее очищение в своем родном потоке. И сейчас, когда я сама уже прошла внутреннее очищение, основную часть я прошла, вытерпела все эти адские боли и мучения, я могу сказать только одно, что только оставаясь преданным своему родному потоку, у вас произойдет все. Вот вы живете в своем доме, вам в нем хорошо, он вас питает, он вас поддерживает. И когда вам плохо, вы бежите тоже в свой дом. Он для вас как крепость, он для вас как запитка такая. А если вы идете к соседу, вы чувствуете, там не ваше пространство. Вроде бы там хорошо, но там что-то не ваше. Вот такой же принцип, когда вы идете в своем родном потоке, и когда вы все время отходите в какие-то сторонние потоки, ища там поддержки. Как итог, вы не обретете крепости, стойкости в своем родном потоке. Вы так и будете куда-то смещаться. И так вы будете думать, что ну что-то не так, внутреннее очищение не проходит, процесс не разрешается. Достаточно просто осознать, что, что есть ваш родной поток. И если это ваш родной поток, поток родных душ, поток любви, то держаться только этого потока, что бы ни происходило. Только ваших родных высших сил, высших наставников, вашей высшей души, которая сама проведет вас через эти этапы непростые, которые, возможно, вы сейчас испытываете. Именно поэтому мы с Андреем очень трепетно относимся к пространству, которое создается, пространству потоки родных душ, в нашем чате в том числе. Мы стараемся сохранить это пространство. И когда мы видим, что люди какие-то начинают вот эти ответвления уже туда вносить, мы говорим об этом, потому что если об этом не говорить, человек может этого даже не почувствовать. Ведь есть очень много других направлений, других потоков. Ну, например, есть Нео-Адвайта, там, где человек приходит также к просветлению, к Абсолюту. Там совершенно другая энергия, совершенно другой поток. Есть поток Рейки, замечательная, светлая энергия, но это совершенно другой поток. Мне там ничего не находит моя душа, кроме того, что это прекрасный поток, но это не мой родной поток. И есть много-много других потоков. Поток Карты Таро карта таро это совершенно другой грегор есть магические потоки это совсем не одно и то же что поток родных душ даже поток тантры это совершенно другой поток вы знаете у меня тоже есть очень хороший опыт тантрические прошлых жизней но я не поддерживаю совершенно все что я вижу что касается тантры сейчас это это искаженное восприятие знаний тантры это все что сводится на сексуальную чакру да через нее испытывают как бы космос, но это совсем не то. Я вот часто встречаю Писание, понимаю, это не то. И поэтому, конечно, тантрический поток и поток родных душ, это совершенно разные потоки. Мы с Андреем очень радеем за то, чтобы человек нашел свой родной поток. Мы не навязываем всем, что поток родных душ, это вот ваш поток, и в нем только идите. Нет. Но если мы видим, что человек оживает в этом потоке, он просто живет, он говорит сам, я чувствую, что в этом потоке моя Душа оживает, что я свечусь от счастья, я, я живу. Вот, это показатели того, что это ваш родной поток. И если этот поток найден, то, как уже сказал Андрей, в нем и происходят все процессы, не нужны никакие дополнительные практики, никакие техники тем более какие-то там амулеты, обереги. Все это из других потоков. Шанси немного коснулся некоторых вопросов, и я а, сейчас постараюсь их а, чуть подробнее объяснить. Очень важный вопрос. Это вопрос а, ситуации, когда вы пользуетесь услугами а, какого-то эгрегора, допустим, это православный эгрегор, или это эгрегор Рейки, или какой бы то ни было другой. Таро, например. Таро, например. Если вы пользуетесь услугами этих эгрегоров, даже если вы этого не осознаете, но вы получаете помощь, реальную помощь, значит, вы в этот эгрегор обязательно должны что-то отдать. Не бывает такого совершенно невозможно, абсолютно невозможно такого, чтобы вы получили помощь, тем более, если бесплатно, даже если и за деньги, вы получили помощь от того или иного направления, и как бы и спасибо, и до свидания. Так не бывает. А если в физическом мире есть такая иллюзия, что если вы что-то взяли и можно ничего не отдать взамен, это иллюзия, то а, в энергетическом плане это срабатывает очень быстро. Если вы что-то взяли, вы обязательно туда же должны что-то и отдать. Вы должны об этом всегда помнить. Поэтому, если вам кажется, что вот сейчас вы воспользуетесь теми или иными услугами и просто отдадите даже денежку какую-то, а тем более, если без денег, бесплатно, и получили результаты, хорошо, и пошли дальше, допустим, пошли дальше э, в рд потоки, да? Э, нет, так не получится. Вы должны быть обязательно что-то отдать. Если вы пользуетесь этими услугами, вы обязательно туда что-то отдаете. Касаемо любого эгрегора, касаемо любого потока, без исключения. Это очень важно отметить, поскольку у человека, ну, вот многие люди таким образом, они устроены внутри, что, ну, вот хочется, как в сказке, чтобы быстро все получилось и чтобы мне за это ничего не было. Да. А не хочется самому проходить долгий этот путь очищения, трансформации. Это так больно и Сложно. неизвестно, когда закончится, и так много вопросов. Это трудно. А вдруг я сейчас просто обращусь к какому-то экстрасенсу, волшебнику, который меня вот так вот все снимет, угу. и у меня прекрасно все завершится, и я перейду в преображение, трансформации и так далее? Нет. Обязательно все что-то стоит. Если вы получаете что-то, вы должны будете обратно что-то отдать. Это важный момент. Момент. А вопрос о балансе энергии. Получили, значит отдайте. Если баланс нарушен, значит у вас образуется кармический долг. Об этом знаете всегда. Мне помогут где-то кто-то, а я просто ну я заплачу денежку. Я заплачу деньги, они сделают, они специалисты, они экстрасенсы, они кто-то еще, они мне помогут как к врачу прийти, да, он выпишет волшебную таблетку, и у меня все пройдет, и будет все замечательно. Если вы идете духовным путем, если идете путем воссоединения, особенно если с близнецовой половинкой воссоединения, вы должны абсолютно твердо понимать, я еще раз повторюсь, абсолютно твердо понимать, что да, кто-то может помочь, но... Основная задача, основная работа, основная часть этого пути даже. и ответственность и так далее, это Ваша, это за Вами, это только через Вас. Никто другой за Вас не пройдет внутреннее очищение. Никто другой Вас волшебными какими-то космическими щипцами не вытащит откуда-то и Вы не, не трансформируетесь просто так. Это невозможно. Если вам а, кто-то пообещает, что будет так, ну, либо это просто обман, а, либо вас просто, ну, уводят куда-то в сторону, да. вы уходите с пути, ничего не происходит, Скорее происходит что-то другое. Так и есть, да. Вы знаете, одна из последних консультаций меня интересна была. А, одна девушка рассказывала, что после а, посещения одного ретрита духовного, на котором она встретила свою родную душу, а у нее очень сильно а, заболела в области желудка, ее стало очень сильно тошнить. Это очищение на уровне РД-центра. Когда происходит встреча с родной душой, очень часто очищается РД-центр. Периодически люди чувствуют тошноту либо что-то подобное. Она не стала долго мучиться и очень быстро обратилась к экстрасенсу, который ей за два-три за сеанса убрал эти негативные неприятные ощущения. А, казалось бы, здорово, хорошо. Не надо проходить внутреннее очищение, не надо мучиться. А, но ведь штука в том, что эта девушка, у нее прекратились все эти РД-процессы, вот и все. То есть, а, просто весь процесс закончился. Рассуждать о том, хорошо это или плохо, бессмысленно. Для нее это, наверное, хорошо. А для кого-то это очень плохо. Подобную. Это очень плохо. Допустим, я могу сказать, если бы в свое время в 2003-2004 году, когда я вообще ничего не знал, ни о каком пути родных душ. И вообще в духовных практиках почти ничего не понимал. Вообще никаких знаний не было практически. Так вот, у меня наступил этот элемент внутреннего очищения. И была сильная тошнота в том числе и много чего другого. Но я твердо внутри знал. У меня был такой сильный азарт внутри, что я должен через это пройти. И вот если представить. Что появился какой-то специалист, вот так вот рукой бы снял с меня всю эту боль, и все это прекратилось. Но вместе с этим прекратился и поток, поток энергии родных душ, вот этот живительный поток, от которого я чувствовал жизнь, от которого я чувствовал, ну вот, все происходило, я жил. Так вот, ушла бы боль, но и ушла бы и любовь, ушел, у, ушел бы, ушло бы ощущение жизни, ушел сам поток. Да никогда я не соглашусь на это. Да. Поэтому, если вы хотите, чтобы вместо вас кто-то прошел внутреннее очищение, если снял вот эту боль, если вы хотите волшебную палочку, которая вот так вот махнет и вас перенесет в трансформацию, либо, либо это иллюзия, обман, либо просто вы выйдете из потока, и да, у вас уйдут какие-то боли, но вы ваш духовный рост прекратится. Об этом нужно знать. Да, да. Когда у меня тоже шло внутреннее очищение, это, знаете, это очень непросто. Кто проходил, знают. Это ты каждый день просыпаешься утром, полный сил, и тут же начинается боль. Боль вот в области сердца, РД-центра. У тебя начинает все крутить. Начинает накатывать какая-то жуткая тоска. Боли. Поднимаются все пласты, вот я не знаю, там за сколько жизней. Поднимается это все, особенно когда вы встречаете свою божественную половинку, там колоссальные пласты поднимаются боли. И очень тяжело каждый день жить с этой болью, а тебе надо идти на работу, тебе надо готовить еду, надо как-то жить в этом мире. Ты же не можешь себя замуровать в саркофаг и пройти вот это внутреннее очищение как бы, да, в форме мумии. Нет, ты живешь, ты общаешься с людьми, ты ходишь на работу, ты общаешься с близкими. Это невероятно тяжело. И когда мне иногда высшие силы давали передышку, и у меня боли не было в этот день, у меня сразу же возникало ощущение, а где? А где моя боль? И вы знаете, сразу возникал страх. Лишь бы не убрали этот поток, лишь бы мое внутреннее очищение снова вернулось. Конечно, я отдыхала этот день, я, я была счастлива, я снова э, жила без боли, это счастье, когда ты живешь без боли, Боли ведь не только физическая она душевная, еще, еще больнее бывает и потом на следующий день все возвращалось, и я думаю, боже, как хорошо, это не то, что я испытывала удовольствие от этой боли, нет, я просто была счастлива, что внутреннее очищение вернулось, значит, значит я в своем потоке, значит все продолжается, и так было много, много, много раз Вот ты начинаешь ценить этот вкус своего родного потока и когда ты начинаешь его ценить и ты чувствуешь малейшее отхождение в сторону вроде бы там хорошо но там что-то не то какой то оно пустой какой то холодный. вот но ну нет этого тепла нет этой жизни ты думаешь нет лучше я вернусь в свое пусть мне там будет больно пусть меня окроет с головой но я хочу жить в своем родном потоке я хочу идти путем любви я хочу развиваться в нем и тогда высшие силы делают все для того, чтобы вы смогли это пройти. Это, произойдет это чудо. На самом деле, высшие силы, они и есть наши волшебники. Просто на тонком плане все происходит очень быстро. Часто какие-то процессы на тонком плане происходят за секунды просто. А потом, чтобы спуститься в материальное тело, в материальный мир, требуется достаточно длительное время. И мы начинаем искать по сторонам, ну где же, где же, вот же у меня получилось, в медитации там произошло исцеление. А где? А повседневность должна подстроиться, должно пройти время. То есть человек должен иметь выдержку, терпение, смирение, потому что без этого вы не сможете пройти эти трудные процессы внутреннего очищения. Вот сейчас Шанси коснулся очень важного момента, это взаимодействие с высшими силами. Кто идет путем родных душ, прекрасно знает, что это не какое-то эфемерное выдуманное взаимодействие, когда мы воображаем себе какие-то картинки, как знаете, я вот читал иногда мельком такие различные описания медитации, что представьте себе там такое-то пространство, представьте себе кристалл, вы заходите в такую-то комнату, какие-то двери и так далее. Вот этого всего нет на пути родных душ. На пути родных душ вы идете, а в потоке и практически каждую минуту постоянно чувствуете присутствие рядом с собой своих высших сил. И кто хорошо чувствует, хорошо осознает, они всегда говорят, что меня абсолютно четкое ощущение меня ведут. Меня ведут внутрь, э, высшие силы мои, внутри это я чувствую, в своем сердце чувствую, просто чувствую всецело. И если человек в это ощущение погружается чуть глубже, он очень быстро понимает, что высшие силы ему как бы тихо говорят, что так должно быть. Тебе сейчас больно, но ты должен через это пройти. Так должно быть, это нормально. И вот представьте, если ваши высшие силы, даже не представьте, а, собственно говоря, кто это чувствовал, просто а, как бы примерьте на себя это, ваши силы... Ваши высшие родные силы вас ведут, вы идете в этом процессе, вам больно, да, но вы чувствуете, что так должно быть. Но в какой-то момент вы сдаетесь и говорите, нет, я не хочу больше этого. Где тот специалист с волшебной палочкой, который мне поможет, сейчас он взмахнет этой палочкой, и у меня все пройдет. Это фактически получается предать свой собственный путь. И это не будут громкие слова, просто это факт. Это получается придать свои родные высшие силы. А ваши высшие силы, они, когда вы идете путем любви, я должен это подчеркнуть особо, ваши высшие силы, они пекутся о вашем духовном развитии. Когда вы проходите через боль, а это бывает очень часто необходимо, просто необходимо. Это, это именно необходимо, обойти это нельзя. И когда вы через нее проходите, вы понимаете, что это было благо. Все вам скажут, кто через это проходил. Они все в один голос вам это подтвердят. Но если вы в какой-то момент отказываетесь от этого пути, говорите, мне больно, я хочу а, сейчас а, выпить волшебную таблетку, чтобы боль прошла, вы лишаетесь не только боли, вы лишаетесь всего этого пути. Вы почувствуете, как вы только будете начинать пользоваться вот этими волшебными палочками посторонними, вы почувствуете, что пропадает поток. Вы почувствуете, что пропадает вот эта насыщенность жизни. И тут следующий вопрос встает. Ну, для кого-то это очень важно, вот вы говорите, да, для кого-то это жизнь, для кого-то это воздух, для кого-то это их родное пространство, а кому-то, может быть, этого и не надо. Я с вами частично соглашусь. А на основе, опять-таки, своей собственной практики очень многие обращались и до сих пор обращаются на консультацию, когда буквально просят, говорят, помогите мне выйти из потока. Я не хочу. Я хочу вернуться к своей прежней, нормальной, понятной мне жизни. Я не хочу этих трансформаций. Такое бывает периодически. Люди обращаются к таким запросам. А я лично таких запросов не выполняю, должен сказать. Да, моя функция совсем другая. Я просто в этой области не работаю. Я могу дать некоторые рекомендации человеку, но я его предупрежу. Я скажу, если вы выйдете из потока, вы лишитесь очень большой драгоценности. Может быть, не сейчас, но потом вы будете вспоминать, спустя годы, вы будете вспоминать, что у вас была такая жизнь, которой ни до того, ни после уже не было. Она была настолько насыщенная, настолько яркая, настолько сильная, настолько невероятная, мистическая и так далее, и так далее, что а, она не идет ни в какое сравнение с, ну, с любыми благами, которые вы можете найти в повседневности. Но, опять-таки, скажу, это же не для всех. Кого-то очень важен повседневный план, и для него все эти перипетии, внутреннее очищения, трансформации и даже преображение, они, ну, конечно, интересны, но об этом лучше в книжке почитать, но не самому это переживать. Я лучше скажу в кино и посмотрю все это, а вот сам я переживать не хочу. В кино, кстати, такое показывает только в кино ужасов, наверное. Ну вот. А есть такие люди, которым действительно это не суть важно. Но нормально. То есть нет проблем. Мы не говорим о том, что вот все должны, если вы встретили свою родную душу, вы должны так и так, по-другому не должны. Нет ничего подобного. У каждого человека есть выбор. И этот выбор – это священное право каждого человека. Никто, ни мы, ни гадатель Таро, ни астролог, никто другой из людей не может вас лишать права выбора. Вы можете выбирать такую жизнь, такую, другую, пятую, десятую. Мы говорим только о том выборе, который мы сами сделали, а также мы говорим о том выборе, который сделали многие другие люди, которые идут по всем душ. И мы говорим о том, что если... Для вас этот поток родной. Если вы чувствуете, что вам действительно нужно и хочется в нем идти, мы говорим о том, что в этом потоке вы действительно можете найти все средства, все инструменты, все возможности для того, чтобы пройти по этому пути. И посторонние какие-то инструменты вам могут понадобиться крайне редко, в совершенно особенных случаях. Вот у Шанти был совершенно особенный случай – когда она мне буквально кричала и говорила, что со мной и помоги мне, я просто разводил руками, я говорил, у меня такого не было, у моих клиентов такого не было, я не знаю, чем тебе помочь, я просто не знаю. Вот тогда, да, настал какой-то критический крайний момент, да. когда она обратилась за помощью к христианский эгрегор. и мы с большим уважением относимся к этому Грегору, потому что он реально помогает. Не все там однозначно, есть и плюсы, и минусы. Я скажу так по поводу христианского эгрегора, что я обратилась к нему за помощью. Может, это прозвучит так, что я пошла в церковь, мне помогли. Фиктос 2. <laughs> это вот тоже, знаете, когда у меня внутри сложилось, что мне надоело настолько вот это все, что со мной происходит, надоело, потому что меня это изматывало мне доставлял огромную боль, доставлял огромную боль моему близкому человеку. И просто я уже вот все, я была в отчаянии. И когда ко мне пришла определенная молитва, я не буду вам называть эти молитвы, пожалуйста, не пишите в комментариях, напишите мне эти молитвы, все, я уже с этим не работаю. Я говорю тут о том опыте, который уже прошел и который мне помог. Когда ко мне пришла эта молитва, я ее прочитала, и я поняла, это то, что мне нужно, это то, что спасет мою душу. Но я очень четко знала, что ни один священник, даже самый именитый, даже самый сильный, не поможет мне, если я сама не начну читать эти молитвы. Я читала их буквально, как читает священник на отчитке э, Рьяна, со всей силой своего сердца, с отчаянием, э, с взыванием к Богу, потому что я знала, что мне поможет только Бог. Я взывала через эти молитвы к Богу не к христианскому эгрегору. Я взывала к Богу просто посредством этих молитв. Потому что там были именно те слова, которые мне были тогда очень нужны. Именно те молитвы, которые мне были очень нужны. И только благодаря тому, что я сказала, я должна сделать это сама, сама и Бог. Все, я и Бог, и больше никто. Именно благодаря этому все и случилось. Да, у меня есть внутри возможность, сила Духа. Такая. У меня есть опыт прошлых жизней, когда я молилась, когда сила молитвы мне помогала. Потому что как только я начинала читать молитву, у меня сразу же загорались ступни горячим огнем, потому что обычно они у меня холодные. Загорались горячим огнем ступни, и шел поток по всему позвоночнику. Я чувствовала через сахасрару, вот через макушку, как меня просто выходит этот поток и меня несет в этих молитвах вот этим старославянский язык вот старый ну как он называется древнеславянский Древний древнецерковный. древнецерковный язык его не выговоришь но я настолько вчитывалась в эти молитвы что меня несло несло и я понимала о чем этот смысл молитв этих то есть видимо прошлый опыт какой-то включился как вот у андрея включился когда он проходил внутреннее очищение, он знал что он пройдет и он прошел и то же самое случилось у меня то есть смотрите и опять же, здесь не о волшебной палочке. Я не пошла к кому-то, хотя у меня очень сильно было желание такое, прийти к кому-то и сказать, помоги мне, какой-нибудь шаман, какой-нибудь священник, чтобы он прочитал надо мной какой-то обряд произвел, прочитал молитвы и меня отпустило. Да нет, не отпустит, потому что то, что с вами происходит, в какой-то момент вы понимаете, что то, что с вами происходит, то, что из вас лезет изнутри, боль, демоны и все прочее, вы принесли это сами в свою жизнь когда-то. И когда вы понимаете это, когда вы полностью принимаете тот факт, что вы в этом виноваты сами, вот только тогда начинается ваш первый шажочек на пути к исцелению. И ни в каком другом случае этого исцеления не наступит. Ну что ж, тема на самом деле очень большая, очень интересная. Мы все темы, собственно, которые мы озвучиваем на наших видео, мы все эти темы и многие другие, мы очень подробно рассматриваем на наших живых ретритах, интенсивах. И там идет очень живое общение, вопрос-ответ, кто смотрел видео с наших ретритов, интенсивов. Вы могли заметить, что периодически задают вопросы, мы на них отвечаем. То есть это очень живое общение. И в видео, конечно, всех деталей мы рассказать не можем, было бы очень интересно. Но этим видео, завершая это видео, мы хотим сказать самое главное, то, что мы и хотели сказать в этом видео. Мы передаем свой опыт в первую очередь, мы передаем опыт тех людей, с кем мы хорошо близко знакомы, мы знаем, о чем мы говорим, это работает. Это очень ценные знания, это очень ценный опыт, который оплачен очень хорошей ценой. Поэтому это не пустые слова. Прислушайтесь, будьте внимательны. Если вы чувствуете, что поток родной душ, это действительно ваш родной поток. Если вы чувствуете, что в этом потоке вы оживаете, что все начинает происходить, что внутри у вас начинают открываться какие-то новые горизонты, что у вас начинаются такие внутренние состояния невероятные, которые для вас, лично для вас, очень близки. Пусть они вас иногда пугают, эти состояния, пусть они э, приносят вам боль, но самое главное, вот эта внутренняя нить, вот это стержень, то, что это ваше, родное. Будьте внимательны у себя внутри, почувствуйте это. Если вы это чувствуете, знайте, помните и не сомневайтесь, что в этом потоке, в своем родном потоке, вы получите все необходимое, что вам нужно на этом пути. Нужно только оставаться в нем. Нужно идти до конца, до победного конца. А есть такое изречение, что хуже всего, это когда человек бросает начатое дело на полпути или где-то ближе к завершению пути. Он может потратить огромные силы, время и даже деньги и где-то на середине пути бросить. А таких людях говорят, лучше бы он сразу не начинал это делать. Это было бы лучше. Поэтому, если вы стоите на этом пути и чувствуете, что он родной, идите до конца. И вы обязательно приведите. А мы с Шанти обязательно вам поможем, поддержим вас. У нас есть достаточно много инструментов для того, чтобы это сделать. Поддержка есть. И сейчас РД-чат, уникальная поддержка, все, кто в нем участвует, они это могут искренне подтвердить, потому что это на самом деле так и есть. Для идущих путем родных душ это уникальная поддержка, РД-чат. Будут другие инструменты дополнительные на этом пути, будет, друг, будет другая поддержка. Если вы остаетесь на этом пути, поддержка будет.